Здравствуйте! Ну вот мы наконец и добрались с вами до восьмой главы Капитала. И с этого момента манера изложения Маркса довольно сильно меняется. Предыдущие главы представляли собой очень краткое и сжатое изложение неких понятийных развлечений, выведение некой диалектики довольно сложных экономических, политэкономических категорий. Но это тем самым был как бы заложен теоретический базис, на котором дальше теперь Маркс возводит свое здание. И вот в 8 главе мы видим совсем иную картину. Она довольно обширна, и она наполнена яркими и красочными фактами, историями и образами. Что о чем же в ней повествуется? А повествуется в повествуется в ней о рабочем дне. Как мы помним с вами, существует такая вещь, как необходимый труд, то есть то необходимое время, которое рабочий затрачивает на воспроизводство собственных средств существованию. Но этот самый необходимый труд – это, в общем-то, константа. Однако мы знаем, что во всех обществах, где существует классовый антагонизм, где одни классы существуют за счет труда других, рабочий, ну или вообще любой другой работник, работает, как правило, не столько, сколько необходимо ему для воспроизводства средств существованию, а больше. В большей или меньшей степени. То есть, если наш рабочий, ему нужно 6 часов, чтобы воспроизвести свои собственные средства к существованию, то работать он может 8, 10, 14 или 18 часов. От чего это зависит? А зависит это от соотношения сил между рабочим и капиталистом. Рассмотрим нашего капиталиста. Он покупает на рынке товаров такой труд, как рабочую силу, способность рабочего к труду. Так как он получает теперь этот товар, свою собственность, он имеет право как угодно пользоваться его потребительной стоимостью. То есть заставлять рабочего работать на и максимально продолжительное время. И, имея такую собственность, он ее по максимуму максимум использует. Он максимально выжимает все соки и способности рабочего произвести в день какое-то количество необходимых товаров. При этом рабочий, с другой стороны имеет тоже некие права, ведь он вообще-то продал свою рабочую силу. И он может возразить капиталисту, но вообще-то, то, что ты мне заставляешь работать, больше того, что я могу восстановить за день, означает ущерб моей рабочей силе, то есть моей собственности. А значит, то, что я, да, конечно, я могу произвести больше товаров в день, я могу работать более интенсивно, но тем самым моя рабочая сила израсходуется, она... А дряхлеет а это значит что она быстрее закончится то есть рабочий просто умрет таким образом на самом-то деле когда с одной стороны капиталист имеет полное право максимально выжимать соки из рабочего а с другой стороны рабочий имеет право на сохранять эту свою собственность позволяя ей воспроизводиться и как говорит маркс между двумя равными правами решает сила в этом отношении маркс Приводит э, довольно красочный образ вампира. Что такое капитал? Капитал это мертвый труд. Мертвый труд, который приводится к действию и начинает способствовать э, созданию новой стоимости, лишь всасывая силы живого труда. То есть капиталист как бы, как вампир, живет за счет крови рабочих. В этом отношении, кстати, это от постоянный капитал, то есть средства производства, они еще не должны простаивать. Пока они простаивают, они приносят новую стоимость. Поэтому капиталист не просто хочет как можно больше часов труда в день выжить из рабочего. Ему хочется, чтобы сам рабочий день был как можно дольше, желательно 24 часа. То есть естественные пределы вообще-то дня. Просто чтобы ни заново не запускать машины, их тем самым и да, не простаивали, не портились, и капиталист не терял стоимость. И вот э, у нас возникает такое противостояние. И так когда противостояние решает только сила, то, в общем-то, история... У нас, которая перед нами разворачивается, это история классовой борьбы. Или, как выражается Маркс, скрытой гражданской войны, которая сойдет в недрах капиталистического общества. И вот грандиозную панораму этой классовой борьбы, этой гражданской войны, войны за продолжительность рабочего дня он нам и демонстрирует в 8 главе, причем демонстрирует так в хороших масштабах с 14 века по середину 19-го. И здесь мы не будем так уж подробно останавливаться на всех фактах, которые сообщает Маркс, обозначим лишь несколько принципиально важных моментов. Во-первых, Маркс отмечает, что не только в капиталистическом обществе извлекается прибавочный труд. То же самое происходит и в рабовладельческом обществе, и в обществе феодальном. Но степени совершенно различны. Если мы посмотрим даже на рабовладельческое общество, на античное, то это общество, которое существует для производства потребительных стоимостей. А их необходимое количество ограничено человеческими потребностями. Соответственно, рабство носит более патриархальный характер. Раб – это собственность, о которой могут раззаботиться, потому что никому не хочется терять свою ценную собственность. И в том же античном мире действительно самые жестокие формы эксплуатации возникают там, где производится, что происходит там в качестве исключения, на самом деле, миновая стоимость. Ну, например, на серебряных хрониках, где вот прямо производятся деньги. И там вот рабов уже как расходный материал просто урабатывают до смерти. И вот что характерно, когда эти предыдущие формы организации труда сталкиваются с капитализмом, они, конечно, включаются в эту капиталистическую систему, степень эксплуатации, как правило, резко возрастает. Возьмем то же самое рабство. В то же самых северноамериканских Соединенных Штатах изначально носила довольно патриархальный, опять же, характер, и характер ограниченный, опять же, кругом необходимых домашних потребностей. Но все большим включением американского общества, мировой капиталистический рынок, у нас начинают рабы урабатываться, как раз, опять же, до смерти. То есть... Раб уже не воспринимается как собственность, которую нужно беречь. Нет, из него нужно выжить как можно больше труда, как можно больше стоимости, а потом заменить его свежепривезенным новым рабом из Африки. То же самое касается феодализма. Маркс нам это показывает на примере в Румынии определенных княжеств, где изначально у нас был, опять же, обычный такой феодализм, но когда они включились вместе, на самом деле, с российским покровительством в мировой капиталистический рынок, там внезапно начали происходить специфические процессы. Ну, во-первых, конечно же, у крестьян сразу же отжали все общинные земли. А потом начали всячески проявлять фантазию выжимания из них стоимости. То есть, например, у них по закону, на ну, сам крестьянин должен был на Боярина работать 14 дней в году. Но день можно было определить не по... Времени, а по количеству труда, который необходимо произвести. Этот труд в десятки раз происходил труд, который может крестьян за ним сделать. А соответственно, в результате эти 14 часов в реальности оказывались э, практически третью года, в должен был в барщине отработать тот самый крестьянин. И все же самые яркие формы эксплуатации в этом отношении принадлежат капиталистической формации. И Маркс в первую очередь останавливается на тех сферах английского общества, в котором он до недавнего времени... Не были установлены какие-то серьезные законы, ограничивающие рабочий день. Одним из таких, на самом деле, удивительно, сфер самых жестокой эксплуатации было производство кружев. Причем в производстве кружев использовался как правило либо детский, либо женский труд. И более того, там даже целые теории возникали о том, что вот нежные пальцы детей наиболее приспособны выполнять это дело. При этом, как ни странно, производство это довольно опасное и сопряженное с неизбежным появлением определенных болезней. Из-за чего в тех регионах, где производились кружева, резко возрастала детская смертность, дети вообще редко доживали до взрослого возраста, ну и пандемия определенных болезней, связанных с дыханием определенных, на самом деле, отравляющих веществ, процветали вовсю. Причем, так как из законов никаких не было, э, ребенок мог работать, э, эти кружево изготовляя, сутки, двое и дальше больше. Второй такой сферой было гончарное ремесло, где были все те же интересные вещи. То же самое активное задействование женского труда и особенно детского труда, активное перерабатывание и ситуации, когда собственно этим детям даже не выдавалось какое-то время на обед, за чего там Красочные истории о том, как вот ребенок нечто там делает, а рядом стоит его родитель на коленях и пытается в это время его кормить прямо в процессе. Но также он дает интересные довольно образы, сравнивая такие непохожие профессии, как модистка и кузнец. И он, вот как модистка, да, девушка производит красивое платье. Ну вот там рассказывает интересный случай, в то время большой скандал как раз в Лондоне сформировавший, Был некий бал, на него нужно было изготовить много красивых платьев. Ну, и вот девушка, которая их шила, в результате так ее переработали, что она умерла, в общем-то, прямо на рабочем месте, просто не проснулась. Что было зафиксировано вполне официально доктором, приехавшим. После чего, кстати, хозяйка очень жаловалась, что она при этом, конечно, тварь такая не, пош... не дошила свое платье. С другой стороны, есть пример Кузнеца, который в английской поэзии, на самом деле, воспринимается как такой образ, который воплощает в себе силу, здоровье, вот такую мужественность. И Марс говорит, действительно, труд Кузнеца в умеренном количестве – это практически инстинктивный труд, труд очень близкий человеку, способствующий силе, здоровью и всему такому. Но вот ресурс у человеческого организма, он ограниченный. И после определенного количества ударов молотов он изнашивается. А когда он изнашивается, он начинает умирать. И просто Марс показывает статистику по кузнецам, которые вовлечены в капиталистическое производство. И у них так на треть стабильно меньше срок жизни, чем в среднем популяции. Другой, но это все касается вот нерегулируемого рабочего дня. Что здесь происходит? А то, что капиталист, он живет на самом деле по принципу, после нас хоть потоп. Это не касается его личных качеств. Дело в том, что капиталист... Является просто-напросто персонифицированным капиталом. Капитал хочет возрастать. И капиталист вынужден воплощать эту его капиталистическую логику. Просто иначе он не, держится, не удержится в борьбе со своими конкурентами. И вот в этом ситуации возникает на самом деле парадоксальная штука. Каждый отдельный капиталист вот так вот без предела, эксплуатируя рабочую силу, подрывает эту рабочую силу. Она начинает деградировать и вымирать. То есть капитализм разрушает условия собственного существования. Он разрушает способность приносить себе новую прибыль. И понимая это, капиталисты как класс, воплощенные в государстве, доходят до мысли, что вообще-то стоило бы какие-то берега здесь обнаружить. Да, чтобы у нас какие-то законы возникли, которые вот не давали просто уничтожать нам нашу же рабочую силу. И потихоньку начинают в Англии... Конечно же, при постоянной классовой борьбе страны рабочего класса приниматься законы. В Англии это происходит, правда, уже с XIV века, но с XIV по XVIII век этот процесс, как ни странно, носил обратный характер. Законы принимались, которые обозначали минимум рабочего дня, а не его максимум. Дело в том, что в этом младенчестве капитализма, в общем-то, большинство населения еще не было наемными работниками, вынужденными продавать свой труд. И как следствие, рабочей силы банально не хватало. А цена на нее, соответственно, была довольно высокой. И Марс цитирует обширно старинные разные английские сочинения, где различные английские мыслители жалуются на то, что вот рабочий, он за 4 дня зарабатывает столько, сколько позволяет ему жить неделю. А значит, 3 дня бездельничает. Но это вообще грех, как бы не по-христиански и нехорошо. Поэтому нужно насильно, просто законом увеличивать рабочий день, уменьшать зарплаты. При этом даже были такие фантазии, формировались, что вот у нас есть какое-то количество малоимущих, неимущих, и для них нужно построить специальные работные дома. И по выражению автора такого сочинения, он говорит, эти дома должны быть, должны быть домами ужаса. То есть там должно быть все настолько плохо, настолько много должно, нужно было работать, чтобы никто не хотел становиться бродягой, чтобы никто не хотел лениться, чтобы каждый пытался искать себе нормальную работу. И Марс потом берет так и сравнивает вот фантазии этого англичанина благородного с реальным положением англичан, английских рабочих 19 века. Так вот, реальный английский рабочий живет хуже, чем в вот этих садистских фантазиях. И вот в этом отношении начинают да, пониматься потихоньку определенные законы, которые ограничат рабочий день. Вначале это касается, например, детского труда. Да, когда мы говорим детский труд, это значит от 6 лет, где-то до 10. Потому что после 10 уже человек ребенком не считается. По, как выражается Маркс капиталистической антропологии. Так вот, это вначале детей, да, потом где-то женщины ограничивают труд. И только потом это уже постепенно распространяется на взрослых. Причем вначале эти процессы происходят в фабричном производстве. Англия, как самая передовая да, страна фабричного производства, именно там начинают вводить те законы. За счет, опять же, организованного сопротивления рабочего класса. А потом уже как бы по инерции эти законы начинают распространяться и на других работников. При этом Маркс анализирует этот процесс, показывая, что он всегда носил очень ровный характер. То есть, было так, например, вводится какой-то закон, капиталисты его пытаются заблокировать, но его дается повезти. Тогда капиталисты, они просто перестают его исполнять, и, а закон не предусматривает каких-то мер изыскания, и как бы он есть, но он ничего не делает. Потом придумывают, как это все заставить подчиняться. И вот эта вот постоянная борьба, да, причем какое-то время могут отказаться от какого-то закона, вернуть его назад, Ну, постоянно ж два шага вперед, шаг назад, и вот в такой постоянной борьбе проходит весь XIX век до времени собственно Маркса. Но тем не менее процесс приводит к тому, что принимают законы ограничивающие рабочий день уже всего так или иначе трудового населения. Кстати, в разных странах Европы этот процесс происходил по-разному. Например во Франции долгое время таких законов в принципе не было. И им потребовалась целая революция, чтобы их вести. Причем вести гораздо более слабые законы, на самом деле, чем это было в Англии. В то же самое время, правда, Марс отмечает, что французский революционный способ, он... Все-таки был в чем-то весьма эффективен, потому что они не делали так, что вот ввели в одном месте, а потом в другом, а где-то не ввели. Нет, было сразу введены эти законы для всего трудящегося населения Франции, что, конечно же, было правильно. С другой стороны, например, в Соединенных Штатах э, у нас э, это все не прокатывало, потому что была такая вещь, как рабство. А если у нас есть рабство, то рабочему очень сложно бороться за какие-то бы то будто ни было права. И поэтому Марс говорит о том, что собственно, в Соединенных Штатах Северной Америки начинается какое-то серьезное рабочее движение лишь после гражданской войны и после отмены рабства. Кстати, из этих форм сопротивления, которые капиталисты оказывали, был такой очень хитрый способ, как мелочное ворование времени. То есть, как это выглядело? Вот скажем, мы соблюдаем закон, все замечательно, но приходить рабочие будут ну, на немножко раньше, а уходить немножко позже. А вот им положен обед, ну а мы его на 10 минут сократим, да хоть на 5. То есть, каждая минутка, она дает прибыль. И в масштабе получается огромная прибыль. И вот такие нарушения происходили постоянно. И что делало английское правительство? Оно посылало разного рода комиссаров, надзирателей докторов, которые все это контролировали и выписывали зверские штрафы. Но никакие штрафы перед такой прибылью капиталистов не останавливали. Кстати, вот эта инициатива английского правительства, она в Марсу Марксу большую службу. Потому что в капитале во многом он опирается на статистику и данные, собранные такого рода комиссиями, которые как раз вот смотрели за соблюдением фабричного законодательства. В то же самое время вот этот вот весь процесс он ведет вполне определенном направлении. Он ведет э, в том направлении, что рабочие пытаются добиваться все более-более э, узкого предела рабочего времени. Они пытаются бороться против ночного труда. Они пытаются работать против довольно хитрой системы смен, которая позволяла в то время, на самом деле, обходить определенные законы. Это была грандиозная битва, которую нам и рисует Маркс на страницах этой главы. В то же самое время... Э, это стало основой рабочего движения просто-напросто. И как выражается Маркс, вместо пафосных, да, красивых лозунгов о правах человека и гражданина, рабочий класс начертил на своих заменах один лозунг – восьмичасовой рабочий день. И именно это на тот момент, вот в год, Маркс и видит как главный лозунг, за который должны бороться рабочие всего мира. Потому что один рабочий не способен оказать никакого сопротивления организованному классу капиталистов. Только объединившись, рабочие способны чего-то добиваться, что и показывает та история, которую нам рисует Маркс. Ну и знаете, вот некоторые идеологи капитализма любят говорить, что возможно Маркс был прав относительно того времени. Возможно, те ужасы, которые нам там рисует, они да касаются того ужасного времени эдмонтонской Англии. Спешу вас огорчить, никуда они не делись. До сих пор. Тот же самый 18 или хотя бы 14-часовой рабочий день отлично процветает на патагонках, например, Юго-Восточной Азии. Да и в странах, в общем-то, богатой и жирной Европы у нас никуда не делись вот это вот обкрадывание мелочное обкрадывание рабочих на время. Достаточно вспомнить недавний скандал с Джекфом Безосом, когда работники собственно, компании Amazon настолько их регламентировано было время, что они не могли даже сходить нормально в туалет и вынуждены были мочиться в пластиковые бутылочки. Более того, у нас даже есть в японском языке, например, до сих пор и слово, прямо обозначающее смерть от переутомления на рабочем месте. И вот э, эта вся история по этому по-прежнему с нами. И не надо думать, что это написано про кого-то другого и для кого-то другого. Ну, у нас на сегодня все. Оставайтесь на связи и до новых встреч.